Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер компании Гильтек по профессиональной косметике, и в сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о чувствительной коже. Как с ней жить. К сожалению, в настоящее время чувствительная или стрессовая, как ее еще называют, кожа. Это просто бич современности, и, увы, общий уровень высокий стресса, к сожалению, провоцирует различные проблемы, в том числе и с кожей. И уровень стресса очень высок сейчас у многих. Для большинства, к сожалению, ощущение жизни превратилось в ощущение карточного домика, который вот-вот дунишь и улетит. И это не может не сказываться на общем нашем состоянии и, в том числе, на состоянии нашей кожи. Поэтому чувствительная кожа сейчас, к сожалению, преследует повышенную чувствительность даже тех людей, кто сроду от этого не страдал. Так что же делать, если кожа стала чувствительной? Я выделю три момента основных, может быть, четыре, которые можно на самом деле контролировать и таким образом жить с чувствительной кожей более комфортно, пока уровень стресса не снизится и кожа не восстановится. Первое место я, наверное, отдала бы воде. Как не удивительно, несмотря на старую песню без воды ни туда и ни сюды. Вода это в некотором, в некотором смысле наш враг, потому что в основном мы пользуемся для умывания или принятия душ ванной, водопроводной водой, а она, как правило, жесткая. Она может содержать какие-то примеси, которые тоже могут негативно влиять на кожу. Поэтому, что бы я сделала? Первое, это реже использовала бы водопроводную воду. То есть, по возможности, ее лучше заменить на кипяченую или воду из фильтра с обратным осмосом, или просто хотя бы фильтрованную, бутилированную. Возможно, какие-то отвары трав можно использовать, которые, естественно, не вызывают конкретно у вас аллергии. То есть нужна мягкая вода. И если есть возможность не использовать воду, например, умываться только вечером, а утром использовать нейтральный тоник, либо вообще ничем, как говорится, не трогать лицо, то можно так тоже делать, потому что если мы не спим на грязном белье, не используем какие-то плотные текстуры на ночь уходовые или какие-то лечебные мази, то нам, в общем, с утра умываться с очищающим средством и ни к чему. И что еще важно, не используйте горячую воду, потому что горячая вода, она дополнительно обезжиривает кожу, она раздражает ее, она может спровоцировать, опять-таки, повышенную чувствительность, поэтому используйте воду комнатной температуры. Достаточно с утра полоснуть лицо, протереть тоником, например, и это уже заменит полноценное очищение в большинстве случаев. Второй важный такой постулат – это минимализм в косметичке обладателя чувствительной кожи, потому что различные косметические средства, различные эксперименты с текстурами, с ингредиентами, с декоративной косметикой они тоже не улучшают состояние чувствительной кожи, поэтому если кожа стала чувствительной, желательно сократить эти средства до минимума то есть использовать только то, что вам сто процентов подходит, какое-то одно мягкое очищающее средство желательно бессульфатное какой-то нейтральный тоник с лаконичным составом, возможно, одна какая-то сыворотка или увлажняющая с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, к примеру, либо, допустим, с проэкрибиотиками какая-то сыворотка, которая будет восстанавливать микробиом и уменьшать чувствительность, и средства, которые защищает вас днем от солнца, то есть какой-то крем влагоудерживающий с небольшим SPF, если это осень, и с максимальным SPF, если это лето, условно говоря. Никаких дополнительных глубоких очищений, пилингов, каких-то масок поросуживающих и так далее не нужно делать, если кожа стала чувствительной. Не нужно использовать кислоты агрессивные, не нужно использовать ретинол, не нужно использовать какие-то дополнительные процедуры, которые будут усугублять чувствительность, пока кожа окончательно не восстановится. Еще очень важно, конечно, такой третий момент – это избегать агрессии внешней среды, как и ультрафиолета, солнца, да, например, активного чувствительной кожи, так и перепадов температур, то есть стараться избегать резких переходов из тепла в холод и так далее, насколько это было бы возможно. И последний важный такой момент – это не трогать лицо руками, грязным телефоном, ну, потому что на самом деле банальная грязь, да, какие-то Загрязнения на нашем мобильном телефоне, на трубке телефона аппарата, кто им еще пользуется, они э, негативно влияют на кожу, они могут вызывать высыпание, если есть к этому склонность, они могут провоцировать тоже гиперчувствительность, поэтому стараться не трогать лишний раз лицо руками, обратить внимание на какие-то... Возможно, ткани, которые касаются лица или той самой чувствительной зоны, где кожа стала чувствительной, не обязательно лицо. То есть, может быть, шарфы и шапки какие-то, которые у нас эм, контактируют с кожей. И обратить внимание, на что кожа, например, хуже реагирует. Бывает на шерсть на чистую плохо реагирует, бывает на синтетику плохо реагирует, а хлопок лучше, например, переносит. То есть надо найти то, что наиболее подходит. Также э, желательно, когда мы умываемся, не растирать, не промокать кожу каким-то твердым предметом, каким-то махровым старым полотенцем. Это должно быть какое-то или мягкое полотенце, или должно быть какое-то одноразовое полотенце. Единственное, что даже бумажные полотенца бывают достаточно грубые, и поэтому тереть лицо не нужно, достаточно мягко промокать. Если мы бережем экологию, да, мы можем купить десяточек мягких полотенец, использовать одно из них в сутки, и потом в конце недели стирать их при 60 или при 90 градусах в стиральной машине. Вот такие, наверное, важные моменты для себя я бы выделила, Хотела с ними поделиться. Если у вас еще какие-то есть наблюдения, то с удовольствием, э, прочитая их комментарии, они будут сто процентов полезны всем остальным людям, которые будут смотреть это видео и читать ваши комментарии. То есть поделитесь своим опытом. Мы будем вам за это очень признательны. Все вместе с нашими подписчиками. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. <с1000> дизлайк, если не понравилось. И э, до новых встреч, новых видео. Подписывайтесь на наш канал.